приветствую на канале шарабара позади у нас уже целых два видео касательно скандинавской мифологии с чем и поздравляю мы разобрали богов мы разобрали катонических чудовищ и существ немножко затронули мифологию касательно определенных чудищ теперь же настало время непосредственно обратиться к скандинавским мифам и легендам рассмотрим самые основные и которые мне понравились начинаем логичнее всего начать сотворение мира в самом начале было бесконечное пространство. Огромная пустота Гинун-Гагаб. Задолго до того, когда была создана земля, выросло дерево Игдрасиль, мировое древо, которое соединит все девять миров. Под одним из его корней к югу находилась область, которая называлась Муспельхейм. Она была настолько горяча, что никто не мог там жить. Муспельхейм охранялся гигантом Суртом, вооруженным горящим мечом. Под другим северным корнем находилась другая область, Нифельхейм, земля льда, снега и тумана. Внизу, у основы Геннонгагапа, уголья из Муспельхейма падали на эти глыбы и поднимали облака Пара, который превращался в Иний, и тот быстро заполнял Гинун-Гагап. На севере, около Нифельхейма, начались бури и холодный бесконечный дождь. На юге, около Муспельхейма, жаркие угли осветили небо. Центр превратился в океан, который был воплощен в гиганта Эмира, первого ледяного гиганта. Тайние Иния также создала гигантскую корову, Аудумлу. Ее вымя давало четыре струи молока, этим и мир и питался. Корова же ледяные камни и на третий день изо льда вышел Бури, предок богов. У него был сын Бор и они вместе начали бороться против злых гигантов. Эта борьба длилась больше времени, чем люди могут запомнить. Но потом Бор женился на гигантесе Бестле и родил трех сыновей Одина, Вилли и Вел. Они трое вступили в сражение отца и скоро и мир был убит. Все гиганты утонули в наводнений из крови и мира, кроме Бергельмира и его жены. Они сбежали в место, которое называется Йотунхейм, где и размножились. Ледяные гиганты, которые были потомками Бергелмира, относились к богам как к противникам. Один, Вилли и Вё сделали из трупа мира мир смертных, Мидгард. Кровь была использована для океанов, целые кости для гор, а сломанные кости, зубы и части челюстей для утесов, скал и камней. Его череп они сделали куполом неба. Чтобы поддерживать его, они создали четырех карликов Аустри, Нордри, Судри и Вестри, соответствующих сторонам света. Его мозги превратились в облака. Один и его братья использовали угольки из Гуспельхейма, чтобы создать свет, который освещает небо и землю. Они также сделали звезды и планеты. Потом три бога сделали первых людей из деревьев, которые они нашли. Один дал им жизнь и дух, вели подвижность и разум, а чувства. чувство. Первого мужчину звали Аск. Ясень, а первую женщину Эмбла Вяз. Посередине того, что сейчас стало миром, боги построили Асгард, землю богов где они обитают и по сей день. А три первоначальных бога столкнулись с проблемой. Когда они использовали тело и мира для постройки, они заметили, что оно расползалось с личинками. Боги решили быть милосердными к ним. Они дали им человеческую форму, которая зависела от их духовных характеристик. Те, чья этика была сомнительна, были превращены в карликов. Осужденных жить под землей, зная, что если они выйдут на поверхность в дневное время, то будут мгновенно превращены в камень. Наряду с темными эльфами были созданы гномы и тропы, Роли. Все они были сосланы в сварт альхейм Те личинки, у которых совесть была чиста, стали феями и светлыми эльфами. Жизнь у них была намного лучше. Им был дан светлый Аль-Хейм царство посередине между небом и землей. Оттуда они могли слетать на землю всегда, когда хотели. Все миры были соединены стволом ясеня Игдрасиля. Поговорим про 9 миров. Асгард – мир, принадлежащий асам. Большой и светлый мир с высокими горами, с зелеными равнинами и открытыми плоскогорьями. Именно в Асгарде расположены чертоги главных божеств. На самой высокой горе этого мира располагается легендарная Вальхала. Окружает мир асов большая стена, которую возвел великий строитель. С другими мирами Асгард соединяет радужный мост и врест. Постоянно подвергается обитель асов нападениям со стороны великанов и чудовищ. Ванахейм, мир ванов, богов плодородия. Не отыскать поли урожайней, земель живее и воды чище, чем в Ванахейме. Воздух здесь такой свежий, что ни растения, ни животные не знают болезней. Живут здесь ваны, боги плодородия. Альфхейм, мир светлых Альвов или эльфов. Высокие и изящные создания, великие музыканты, поэты и художники. Способные мастера и волшебники. Правит ими Веллунд, небесный кузнец. Мидгард. Старый добрый Мидгард, мир смертных, ежедневная людская суета в больших городах и крепостях, размеренная спокойная крестьянская жизнь на окраинах, постоянные междоусобицы между жаждущими власти и земель-ярлами, политические интриги, морские набеги и путешествия, бесконечная торговля и грабежи, все как обычно. Йотумхейм, мир скандинавских великанов йотунов, большая холодная страна высоких гор, каменных крепостей и гигантских пещер, часто Йотумхейм называют Утгардом, править здесь. Огромный сильный великан Трим. Муспельхейм, Царство огня, Выжженная земля, бездонные провалы и трещины, реки лавы и пробужденные вулканы. Посреди большого раскаленного поля стоит великан Сур, огненный правитель Муспельхейма, Свартальфхейм. огромные подземные пещеры и катагомбу. Темнота, отступающая под светом раскаленного железа, масляных фонарей, свечающихся кристаллов и бесконечных искр. Это мир темных альвов, подземных карликов или цвергов. Хельхейм. Смерть, тишина и могильный холод. Большая каменная крепость, обитель мертвых. Богиня Хель забирает в свое царство всех умерших от старости, болезни и голода. С каждым днем все больше и больше растет войско мертвецов, равно как и сила самой Хель. Нифельхейм. Царство вечного мрака и холода. Темный мир. Нифельхейм это древний мир первичного льда и тьмы. Мир, давший начало всему живому. Бесконечные пустоши и ядовитые реки. Ни единой души не встретишь ты в этом месте. Первая война. Возле того корня Игдрасили, что находится в Мидгарде, у источника Урт поселились и девы Норны. Они определяли судьбы людей, все обитатели Мидгарта знали, что норны незримо являются колыбелем новорожденных и наделяют их доброй или злой судьбой. Норны происходили и из рода асов, и из альвов, светлых и темных. В те дни норны были добры и давали людям счастливые судьбы, потому что сами люди были тогда лучше, справедливей. Они не враждовали между собой, не избегали труда, не стремились захватить чужое добро. Золота в те дни было много, им украшали дома снаружи и внутри. Оттого и назывался тот век золотым, но недолго продлился золотой век, и виной тому были боги из города Ванов. Обидным было слышать, как люди восхваляют Одина и других асов, а о Ваннах даже и не знают ничего. Решили Ванна испортить людей. Сделать их неблагодарными, жадными и жестокими. Ваны создали из золота колдунью Гульвейк, чье имя значит власть золота, и послали ее в Мидгард. Своими чарами она смутила души и разум людей. Люди захотели невиданные прежде роскоши, захотели, чтобы другие работали на них. Каждый мечтал, чтобы ему завидовали. Каждый стремился захватить как можно больше золота. Начались распри и войны. Так тщеславие, алчность, властолюбие разрушили счастливую жизнь в Золотом веке. Наконец, Гульвек явилась и Васгард, чтобы внести разлад богов. Один с помощью магии обнаружил колдунью и убил ее, чтобы Гульвия не воскресла. Асы сожгли ее тело и развеяли пепел по ветру, но вскоре она появилась вновь в Асгарте, приняв уже другой облик и другое имя. Вновь убили ее и сожгли, вновь возродилась колдунья. Когда же и в третий раз не удалось ее уничтожить, понял Один, что не убить ему ведьму, не победив тех, кто дал ей жизнь. Всех асов созвал Один на совет, чтобы решить, как им отомстить ванам. Асы задумали начать войну. Они были уверены в своей победе. Но ваны, владевшие даром предвидения, узнали о решении врагов. И войска их внезапно окружило Асгард. Тогда Один подал знак своим воинам начать битву. Метнул копье воинства ванов. Много славных воинов с обеих сторон погибло во время войны. Наконец, стены Асгарда пали. Ваны вторглись в небесный град Одина. Но тут вдруг удача от них отвернулась, и начали побеждать уже асы. Но обе стороны уже не хотели продолжения войны богов и охотно пошли на заключение мирового договора. Асы и ваны обменялись заложниками. С тех пор мир между Асгардом и Ванахеймом не нарушался. Йотуны – первые жители мира. Йотуны – огромные древние великаны. Согласно скандинавской мифологии, некоторые из них принадлежали к стихиям. Были творениями льда или камня. Остальные же состояли из плоти и крови. Йотуны в сравнении с людьми имели огромный исполинский рост. Самым высоким из великанов приходилось наклоняться, чтобы увидеть землю из-за облаков. В основном в скандинавской мифологии йотуны играли роль противников богов. Великаны постоянно старались навредить Одину и остальным богам, с силой или обманом заполучить женщин и артефакты из Асгарда. Но великанам не хватало ни сил, ни разума для воплощения своих планов. а Асам несложно было перехитрить их. Вальхало. Это небесный чертог, который находится в обители богов Асгарде. Правит этим местом могущественный Один. Это своеобразный рай, оказаться в котором могут лишь храбрые воины, павшие в сражении. Смерть непременно должна быть достойной. В противном же случае путь владения Одина человеку заказывают. воинов, которые удостаиваются высокой чести именуют энхерями. Когда-то это привилегия была мечтой каждого викинга. Вальхала — это мир, где каждое утро начинается с кровопролитного сражения. Каждый обитатель дворца павших облачается в доспехи и участвует в битве. Воины бьются насмерть, пока не падет каждый участник сражения. После этого все обитатели Небесного дворца воскресают, отрубленные части тела отрастают, раны исцеляются, затем наступает время для великого пира, в котором участвуют все Эйнхерии. Самый простой способ попасть в небесный черток Одина и пополнить ряды его личной гвардии – умереть в бою. Причем свой конец воин, мечтающий о рай, должен встретить храбро и сражаться до последнего. Далеко не все викинги умирали в битвах. Многие из них доживали до старости. В этом случае попасть в обитель предводителя асов им помогало ритуальное самоубийство. Претендент должен был повеситься на дубе, как и некогда поступил и сам Один, желая постичь силу рун. Однако существует еще один способ. Войны, обвиненные в бесчестии, традиционно подвергались казни Кровавый орел. Этот способ убийства вызывает ужасные физические страдания у жертвы, однако она не должна издать ни звука. Если приговоренный к смерти выдерживает это испытание, у него есть все шансы оказаться во дворце павших. Фольк Вангар заведует им богиня Фрейя. Увы сведений о данном месте не очень много. Известно только, что, как и чертог Одина, это дворец электронный тронный зал Фрей, богиня любви и войны у викингов. В этот мир также попадают самые лучшие из женщин. К сожалению, о том, чем занимались обитатели фольквангра, ничего не известно. Темный мир Хель. Кроме двух описанных загробных пристанищ, также нужно упомянуть и о мире Хель. Для викингов все остальные загробные миры были предпочтительнее, чем это место. Опитатели Хель не имеют своего именования, а время препровождения их заключается в пировании с Хель. В целом же считается, что Хель это наиболее архаичная форма представления скандинавов о загробном мире. Миф об умирающем боге эдический сюжет, повествующий о судьбе Бальдра Прекрасного. Однажды Бальдру начали сниться дурные сны, о которых он незамедлительно поведал Одину и Фрик. Асы держали совет, в результате которого Фрик взяла клятву с огня и воды, с металлов бранных, камней и деревьев, болезней и ядов, птиц и зверей, что они никогда не тронут Бальдра. Бог стал неуязвим, и асы часто забавлялись, метая в него камни, стрелы и копья. Неудивительно, что Локи это пришлось не по нраву. Он обернулся женщиной и пришел в покой Фрик, чтобы выведать у нее тайну о неуязвимости Бальдра. Фрик рассказала коварному богу о том, что она не взяла клятву с побега Амелы, что растет на западе Вальхаллы, потому что побег тут показался ей слишком молодым и слабым. Локи сломал росток и дал его Хёду, богу судьбы, брату Бальдра. До того Хёд стоял в стороне и, в отличие от других асов, ничего не метал в сына Одина, ибо был слеп. Локи дал ему амеловый пруд и сказал, что укажет, куда его нужно метнуть. Пруд пронзил Бальдра и он умер. В младшей Эдде по этому поводу сказано следующее. «Так величайшее несчастье стряслось для богов и людей». Херманд, другой сын Одина, по просьбе Фрик, отправился в Хельхейм на Слейп нире чтобы просить королеву мертвых отпустить Бальдра. В это же время асы перенесли тело погибшего на его ладью, что была больше других, и звалась Хрингхорди. Корабль подожгли, а Тор осветил костер Мельниром. Проститься с богом Бальдром пришли даже инистые и горные великаны, а Один положил на горящую ладью драгоценное кольцо Драупнир. Хермат тем временем пережил немало приключений, но все же достиг чертогов Хейль. И та сказала ему, что отпустит погибшего бога, если его действительно все любят, и каждое существо в мире, живое и деживое, будет проливать о нем слезы, Херманд взял у Бальдра, который уже оказался в мире мертвых, Драупнир, доказательство своих слов, и вернулся к Аса. по Бальдру прекрасному плакали все, и великаны, и даже камни, лишь великанша Трек отказалась проливать слезы, нужно сказать, что смерть Бальдра это переломный момент в структуре повествования эдических текстов, ведь после гибели прекраснейшего из асов наступает Фимбульвинтер, великанская зима, за которой последует Рагнарёк. Подошло к концу третье видео касательно скандинавской мифологии. И у меня теперь такой вопрос. Последнее, что осталось разобрать, это Рагнарёк. И вот, делать ли видео касательно гибели богов? Жду ответа в комментариях. Ставь, жми, пиши, подписывайся. Советую друзьям. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо!